Так, разобрал мост, чулок, сварка, полуось сваренная, укороченная и сваренная, вот одна, и вот другая. Вот так свариваю полуоси. Все. Вот это он мне заберет он, редуктор. Я ему сказал, можешь не привозить, поставишь свой. Тебе по большому счету надо две полуоси, и чулок. И он мне приносит, привозит чулок и две целых полуоси. Все, деньги заработаю и разбег. Вот такие вот дела. лично. Восьмерочки нет. Сейчас этот подниму в сторону. Проверю. Так, и эта сторона, мужики. Ни восьмерочки, ни яйца. Как говорится. Полуоси отлично, до пальца не достают и нигде не закусывает. Калия 84. Впрочем, как заказчик заказал, позвонил, говорит, мне нужна восемьдесят 84 так и сделал хочу, а наверно так надо вот и все мозг готов скорее забирает